Доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий, и мы продолжаем с вами проходить Far Cry, часть первую, это у нас третья серия, вот, мы узнали, что well перевели в какой-то бункер, короче, вот, теперь нам нужно, короче, ее её... отправить здесь к развалинам крепости на вершине горы, окей, короче, где-то там находится бункер, я так полагаю, это вот, вот, вот, вот, вот, вот это вот, вот. Слушай внимательно. Видишь на холме Старый форт времен Второй мировой. Доберись до него и как можно быстрее уничтожь центр связи. Ага. Центр связи нужно уничтожить, короче. Понятно. Что за Катер приплыл. Прикинь. Прикинь. Эй! Что Катер. Что? Да ладно, чувак, <смех> приплыл катер, чувак, чувак решил скажу, искупаться, понятно а, Так, тут мы с вами отметили врагов Какие-то враги есть на карте, но я думаю, что это не все Возможно, какие-то не попали Зону видимости бинокля где он там? А вот. отлично. В комментах вы написали, что вот это вот оружие, вот это вот как бы ППшка, наверное, да, ПП а -а -а -а. пистолет-пулемет. Хорош э, в замкнутых пространствах. Так, а больше никто не слышал ничего. Окей. Я думал, сейчас поднимется тревога, если что. Если что. Так. Поблизости я, в принципе, никого не вижу. Может и, и, возможно, здесь они где-нибудь еще и в джунглях шарятся. Так, хорошая сохраночка. В любом случае, мне надо всех устранить, потому что по-тихому я не пройду. Так, наверное, я выберу эмп... какое ух какое С -с глядь на него глядь ах ты глядь ах ты глядь А где откуда так вот эту штуку можно взорвать можно было бляха взорвать ее когда был рядом слева Справа. Выдвигайтесь налево. Вы налево Слева, справа выдвигайтесь налево. <свеч> да сдохните вы уже, ну. Дохнуть будем, нет? Так, так, так. Об, обходит, обходит? Действуй. Давай. попробуй действовать. Есть, yes, Откуда, откуда, откуда, где? Ох ты, ох ты, вот он. Good. Good. Готово. Отлично подействовал, отлично сдействовал. Так, ну я надеюсь, а... те, кто на радаре, это все. Я очень на это надеюсь. Так, где-то, где-то там, видимо, видимо, в кустах, либо за камнями где-то сидит. Вот где-то, где-то вот, вот в этом районе. Там пулемет? Блин, а где-то рядом. Но он меня не слышит. Если бы он мне... Ах, вон он. Ах, вот ты гад. Умрешь? Все цветы засрал. Да смысле? Отлично. Так, взглянем, что у них здесь есть. Надеюсь, подмогу они не успели выбрать. Окей, снова бананы. Какая-то тест-субъект. Клетка, короче, с тестовым каким-то субъектом. Они тестируют бананы. Зелененькие. Вы знали, что да. Э, бананы полезнее тогда, когда они, знаешь, немного полежат такие вот, ну, уже черненькая такая-то. Темненькая тё, кожа получается. Тогда они во э, много раз полезнее. Если не знали, берите на заметку. Так, окей. Опа! Снайперка. Рутяк. Мне надо что-то выбросить, короче. А выброшу я, наверное, бляха, вот этот, наверное. А погоди, если я пистолет, а... если я пистолет выброшу, отлично, шикарно. Пистолет мне, в принципе, не нужен, у меня есть темка, если что. Либо вот этот пистолет пулемет. прям не застрял так задание не изменилось окей пулемет в принципе можно было знаешь как-то обойти как-то обойти сесть за пулемет и всех просто раскромсать почему бы и нет да ну ладно мы уже так, мы уже так зачистили, все. Окей. Сохраночки пока, в принципе. Ну. Еще один совет, Джек. Не ходи тропами. Скорее всего, наткнешься на противника. Пробирайся через джунгли, и твои шансы на успех возрастут. Ну это понятно. По тропам обычно ходит патруль. Это понятно. Пойдем, значит, вот так. Так, э -э, бинокль. Ну-ка, по поблизости? Ох ты. Раз, два, три, четыре. Как минимум четыре их там. Ладно. Мне бы что-нибудь с глушителем. Вот это была бы тема. Так, что у нас? Пять патронов всего снайперки. Их четверо. Ну, бляха, если я одного замочу, они все разбегутся, и поэтому снайперкой, в принципе, я думаю, смысла нет тратить ее. Снайперка так, такая штука. Если правильно пользоваться, то она может спасти очень-очень и очень много жизней. Бляха. Про... Неужели про Опа, смотри. Там чувак, который мы не отметили. Теперь отметили. Окей. Окей, -но. Короче, сидим за булдыжником и. Ждем. Не убил. Теперь убил. Окей. Отлично. Вы сравнивали, короче, в комментах э -э, русскую локализацию с этими, со старыми играми, э -э, как резидент. Ну, здесь э -э, локализацией занималась Бука. А то время, в принципе... Я не знаю, как сейчас а вообще, существует ли она сейчас, эта фирма, эта компания Бука. Вот. Раньше... Они делали крутую локализацию а, для стареньких игр. Ну как бы, в принципе, вот Far Cry это одна из тех игр, где в принципе хорошая локализация, отличная. Мне вообще не заходит, мне нравится. Там, как правило, по-моему, актеры озвучивали. Даже какие-то известные. Так, ну где ты? Наверное, за деревом стоит. О. Что ж я не попадаю-то сразу. Так, кто-то там, наверное, наверху. Вон он. Патроны, я думаю, в принципе, можно не жалеть, потому что это все-таки шутер. Они а survival horror, да, допустим, или просто там нашу какая-то. Ну. Поэтому патроны, в принципе, я думаю, всегда будут. Всегда найдут. Еще один, наверное. Без пулемета уже. <как> О -о -о, здорово. Стоит такой, нифига себе. Тут есть еще кто? Э, есть еще кто? Ну, что ты так медленно падаешь, дружище? Нифига я его разорешитил. А вот эта штука взрывается? Если я буду рядом стоять, нет, ничего, все нормально будет. Так, погоди, Ира, это пушка? Охереть. Походу здесь все. Так, тропами и не ходим, а по другому и никак только трублю ладно сохранка пока пока все отлично опа хорошо бункер еще один фонарик так Ты появилась, а то уже всю задницу отсидел. Чего скулишь? Работа лучше не придумаешь. Ничего не делай, знай, валяйся целыми днями на пляже, да с пушками. Чего еще желать? Да, это клево, но место здесь дерьмовое. Со стороны кажется, что жизнь наемника полна приключений, а? Слушай, малый, ты лучше молись, чтобы тут все шло тихо. Простое правило. Как только начинаются приключения, так сразу начинаются неприятности. Вот точно. Вот это точно. Ах, ты да нифига, бочки взрываются, кстати, баллоны. Опа, опа, опа. Черт. Хорошо. Хорошо, что я сейчас, сейчас взорвал, а не то могли взорвать вместе со мной, в Так, ладно. Но я думаю, что это не тот бункер, где находится вел, потому что, ну, слишком как-то просто. Так, аптечка. Ну, не, не нужна, больше ничего нет, да? Хорошо. Ты видел? Как он через дверь может видеть? Что за глупый вопрос? Так, лестница. Могут по лестнице подняться. Ты видел? Так, в смысле? Кого ты там видишься? Такой зрячий у нас. Как ты знаешь, значит, значит, у нас зрячий? Сейчас будешь слепой. Ай-яй, ай-яй. Ай бляха, -ай. бляха, бляха, бляха, бляха. Вот о чем я и говорил. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. По лестнице, по лестнице поднялись. Да твою мать, ублюдок. Так, нужна аптечка. Срочно. Срочная аптечка. Ох, хорошо. Я немножко спокоен. Бляха, набегает от тараканов. Все, больше нет никого. Ну порно журняли, порно журняли. Так, если я пойду здесь, то ни черта, наверное, не найду, да? Ага. Мне надо в лифт. Понятно. Давай вниз спустимся, посмотрим, что внизу. Может, какие-то ништяки лежат. А что, ништяки мы любим, да? Ништячки мы любим. Опа. -а -а -а, пистолет пулемет П-90. М5. В смысле? Так, пока. А он с глушаком? погоди. Он с глушителем. Если я сделаю Допустим Так вот Да бляха А, смысле? Так 300 у тракториста Все Это у нас с глушаком, поэтому можно теперь уже можно Пытаться пройти Некоторые моменты тихо Все, поехали это тот бункер получается, в котором нужно отключить систему связи, я так понял, да? Он там что-то говорил про систему связи, так, аптечка броника нет, жалко, аккуратно, а, нет, это не тот бункер, это просто проход, это не тот бункер, так, погоди, раз, снайпер, хорошо. в принципе больше никого не вижу патруля то нет никакого эти утырки вот вон там а по-любому стоят ладно давай-ка попробуем я не знаю насколько он меткий давай попробуем вырубить просто такой ништяк я меткий глаз Ага. Ну я так и знал, что там кто-то есть Потому что, ну не может быть Что там никого не будет Так, здесь как минимум двое Хорошо Второй Лично меня не увидел, получается, да? Он только увидел труп И он сейчас от стороже Окей, okay, желтенький, загорелся. Так, а здесь какой-то патруль. Где он? Я не вижу никого. Там меня не запалят. Надо вот этого здесь вырубить, короче. Чтобы если что, не прибежал. Где-то. Репуха. Бляха, он либо на камне, где-то здесь. Где ты, Кутыра? В смысле? Головачная. Откуда он стреляет? Где? А ты откуда? А ты откуда? здесь. Да, в смысле? Откуда он... Подожите, с... <смирить> Это не тот, который, которого я искал. Он сказал про гранату, где она? Где-то тут... А, вон он. <смирить> знаешь, я по нему попадаю, он так, как будто, знаешь, его достали. Да, <смирить> <смирить> <смирить> меня... в смысле? Еще не дохнет. Да, разброс большой, пух. Гранатами, наверное, сейчас при, при, привлекли внимание. Окей. Бляха. кп вообще нет. Это печально. Вот репуха. Так, патрон для снайперки, отлично. Репуха. Ржавая, правда. Вы с ней жахнуть, да? Это, наверное, это противо ну, артиллерийская. Противовоздушная какая-то пуха. Она в небо куда-то на на направлена. Либо, знаешь, когда стреляет в этот. В корабль. Под дугой такой. Так, ладно. Сейчас здесь что-нибудь придумаем. Вот аптеку бы. Был бы шикардос. Был бы шикардос. Хотя бы аптечку. Слишком тихо, мне это настораживает очень. Так, пока Ваншотики раздаем. Вот то, что там вот там не пройти, блин. Вот то, что с этим с глушителем очень радует. Меньше шума, меньше проблем. Окей. Здесь еще никого. Бляха, может каких-то этих В сооружениях есть аптечка либо броня вот эта антенна которую надо отключить получается да окей отлично аптечка ништяк ништяк так Я вроде здесь сейчас и побегал так, и, и никто вроде меня здесь не спалил. Ну-ка через окошко глянем. Есть кто еще? Там да, вон еще аптечка, я вижу. Да что-то кажется все, а нет, я кого-то сейчас видел, вон стоит. Поднять тревогу он не успел. Блеха! Там второй, что ли, был? Что-то я его не увидел. Где ты? Я тебя запомнил. Да в смысле? Да, а, при... да в смысле? Ах ты, падла, смотри, уже бежал. Ты, ты жив? Ещё. Я приведу подкрепление. Да ладно, сколько их здесь? ведет он подкрепление. А что это сейчас за дым был? Он... Он реально сигнальную ракету какую-то... Пусть... Да где это? Вот здесь он никак не мог обойти, потому что тут завалено... Вертолет? да ладно он реально подкрепление вызвал джескач да где он погоди погоди погоди я не могу понять где он опа опа я какая вертушка Вон. давай давай быстрее быстрей, быстрей, быстрее быстрей! быстрее как дыма уху кинул да в смысле чё они не дохнут ты хорошо есть кто еще я смогу здесь Окей. так не буду до аптечки добраться есть кто? Не, э, есть кто живой? Да вроде тишина ничего не говорят. Так, у меня, у меня полный боезапас, в принципе. Красота, да? Смотри, тачки. Ну-ка. Ну-ка, давай-ка испробуем Напёрку. А здесь есть задержка? дыхания? А, да Куда-куда-куда-куда побежал? Собака, а? Спрятался Из-за пальмы не видно о, вижу. Леха. Все отлично. Все никого. Ну неплохо, неплохо. Но ну, нужно привыкать, короче, ну, при... нормально. Бывает и хуже. Так, нужна аптечка. Хорошо. Ё-моё, Похоже, они заблокировали дверь в центр связи Это плохо, Черт. что же нам теперь делать? Это рискованно, но думаю, я сумею взломать систему безопасности Подожди немного Подожди, говорит Ага Ну подожди В, в направлении движутся воздушные морские цели По моим данным, они появятся с севера Ёха! того хадер расстреляешь но охереть ну да <Я приведу> просто нихера нихера <сíck> <сíck> <сíck> <сíck> Это плохо, черт. Что же нам теперь делать? Это рискованно, но думаю, я сумею взломать систему безопасности. Подожди немного. Подожди, говорит. Ага. Подожди, говорит. Ага. Тебя засекли. В твоем направлении движутся воздушные морские цели. По моим данным они появятся с севера. Воздушно-морские. Так, надо. Бегум, бегом, бегум, бегом, бегом. Я не знаю, я взорвал ее. Если сейчас будет стрелять, продолжать, значит я ее не взорвал. А, походу взорвал. Ладно. Так, а что мне делать? Острилитесь, пока Дуэл взламывает код замка. Кто-то, а кто-то а кто придет? Вертолет. Понятно. Так, так, так, так, так, так, надо, короче, это, укрыться где-то. Там вертушка. Ну, вертушку мы знаем, да, уже. <таспорщик> Давно. Давай, Дойл. Ай-яй-яй, кончилось. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Отлично. Давай, давай, открыл? Нет? Готово. Система чрезопастности взломана. Джек, быстрее в здание. Так, я выберу, наверное, что у нас там, вот это, по-тихому. Тестовый штамм мутагена еще сильнее, чем я изначально предполагал. Исследования показывают, у подопытных открылись способности сверхлюдей. Беспокоит одно, они могут стать неуправляемыми. Я намеренно использовал свою собственную ДНК для создания штамма. Надеюсь, у них образуется врожденный инстинкт подчинения мне. Я смогу ими управлять. Скоро мы будем готовы вырастить новых. Про а что он говорит-то? Какие-то эксперименты, как обычно. Ты ничего не заметил? А а. В смысле? А а что там происходит? Какая а мощная. в центр связи если ты установишь взрывчатку на баке с топливом, то взрыв будет такой, что от центра ничего не останется. Точно. Только я забыл ее дома. Сейчас не время для сарказма. Ты же профессионал. Наемники расчищают взрывами заросли на острове. Отсмотрись, ты сумеешь найти что-нибудь подходящее. Угу. Бомбу взял. Хорошо. Объявить тревогу! В смысле? Надо! Не надо. Вот этого, пожалуйста, не надо. Хрен тебе, говорю. Я вам говорю, не надо, он мне хрен. Откройте дверь. Туда идея. Так, ты один? Или вас там Много. Леха, вот эти вот места, прям Закрыто Хер помер, где спряч спрячутся и А, вот сюда надо помочь Убирайте оттуда быстрее. Валим, валим, валим